Друзья, всем доброе утро, всем привет! Я тут проснулась с идеей фикс, решила всех сразу задачить, ну и поделиться с вами. У нас в ближайшие там, два дня намечаются события. Это событие связано с днем рождения нашего крестного, крестного, который крестил наших мальчишек. Мы очень давно не виделись с ним, давно не виделись с его семьей. И вот меня посетила невероятно крутая идея сделать ему такой неожиданный, приятный сюрприз. В виде нас. <смех> Идея клевая, но ее все поддержали, эту идею. И, в принципе, у меня плохих идей быть просто не может. Вот, сейчас я позвоню его жене, спрошу, если она дает добро, дает зеленый свет, то мы тогда эту идею воплощаем в реальность и начинаем готовиться. Мы хотим все сделать для него неожиданно, чтобы он ни о чем не знал, не догадывался. Но сделаем так. Только что мы поговорили с его женой, Солей. Оля поддержала, сказала, все good. Говорить она ничего не будет, это будет сюрприз, это будет тайна. Ну позвонить надо было, потому что, ну, мало ли, вдруг какие-то у людей другие планы. Может быть, кто-то из знакомых приедет, может быть, куда-то они к кому-то поедут. Может быть, у них свое личное мероприятие намечалось, но все, все, как бы действуем по плану. Так, значит, много всего нужно теперь сделать, запланировать, дети хотят сделать какую-то открытку, поделку, что-то вот хотят сделать своими руками для своего крестного, для этого нам нужно поехать в магазин, выбрать цветную бумагу, картон, у нас это все позаканчивалось, так... Мне нужно будет приобрести зонтик, есть очень хорошая идея, она мне давно нравится, и вот как раз сейчас есть возможность осуществить ее, применить, вернее, эту идею. Поэтому начнем поиски хорошего, такого красивого, большого зонтика. Естественно, нам нужен будет торт, свечи для тортика и... Ну, торт, к сожалению, те девочки, которые делают на заказ, они быстро не возьмутся за такой заказ, потому что все спонтанно, им надо хотя бы недели за две, это минимум как э, давать заказ. Поэтому, наверное, мы отправимся в фантазию, нашу традиционную любимую фантазию, они уж точно не подведут, у них всегда есть свежие тортики и ну, хороший ассортимент, есть чего выбрать и всегда все вкусно, это уже точно проверено. Друзья, у нас уже практически ночь на дворе. Но не ночь, у нас пол девятого, А мы, смотрите, чем заняты. У нас идет подготовка к завтрашнему дню. Посмотрите, какие открыточки. Они только что закончили. Ренат сделал открытку. Вот такие вот шарики. Так открываешь воздушный шар. Птички, облачка. Все делали сами. Я, естественно, конечно, помогала в каких-то моментах. там, Но в основном они все сами делали. Ну и марка-открытка, только марка-открытка открывается с другой стороны. Вот так. Вот такую вот мы ему красоту подготовили, дети с таким удовольствием это все выполняли. Тут у нас такой творческий уголок, уголок очмелые ручки. Смотрите, наш красавец на месте. О. Так. Сейчас тут еще его и подписали. Немножко запотела упаковка. Для крестного Димы, вот так. Кстати, торт называется Женечка, очень-очень вкусный. Выбрали квадратный, потому что почему-то у них все остальные круглые были маленькие. Это самый такой, ну более или менее объемный. А Женечка с какими коржами? Там я не помню. Ну вкусно. А, сметаны, сметаны, Сережа говорит. Ну не всегда все вкусно, поэтому Тут даже сомнений в этом нет. Но приятно, что они, видите, сделали надпись, класс. Ребят, в общем, я закончила воплощать свою идею фикс в реальность. У меня уже все готово, готов зонтик. В общем, идея такова. Когда именинник откроет этот зонтик, получится вот такой эффект. Сейчас показываю. Давайте. Раз, два, три. Быстро не Смотрите. Если и быть под дождем, то только под денежным дождем, чтобы падали места. Деньги. Я думаю, что этот намек будет понятен и приятен. Вот такой-то эффект. Ой, у нас уже кто-то проснулся. Привет! Собираемся. Давай, одевайся. Ага. Ой. ой, ой, ой. А закройте, да, дверь. Мной? Пожалуйста. Всего ага. Спасибо. До свидания. Держи. Держи. Аккуратно. Вот мы еще фейерверк взяли на 49 выстрелов. В я так показываю Как еще показать? Вот так. Будем запускать еще фейерверк. Давайте Идет подготовка. И кто здесь к нам приехал. Сейчас мы открываем помог. Инова. О, нормально. Нормаль. О, ниник идет. Проходим. Да-да-да-да-да-да-да. Привет, здорово. Не забыл. Хэппи бёздэй ту ю! Хэппи бёздэй ту ю! Хэппи бёздэй хэппи бёздэй ту ю! Ура! Давай! Давай! Давай, держи. Давай, держи. Давай, возьмём, чтоб ты сейчас не уродил, не улечу. Смотри, вот какая идея. Чтобы... <связь> Я не улечу? Тоже можно. <связь> Нет. Чтобы дожди, если были в жизни, то только такие, такие только денежные. Мама, Нажимай. Мама, мама. мама. Все. Это самое лучшее. Нужно уже не работать. Ой, класс. <соргулы> красота. Давай, смотри, какой то залог уделил. Всем был ты... Сходи, <соргулы> да, а Красота. <соргулы> Сейчас нам пруд покажет. Ну, видно, да. сидеть, будут... Ой, какая да. красота. Да. Черепашку хотели да. очень да. видно. Черепашка убежала. Да. А рыбки да. есть, да? Да, они там А фонтанчик не ставили Мама. сюда, нет? Мама. Фонтанчик. Нет, Мама. нет там фильтр был. У Заснешь? Закрой внизу, чтобы собака, если что. А, Кима, поскай, как было. Мама, Дощечку мама, собаку, мама, бежит, мама. Бежит? А, там рыбки, рыбки Не там. Выбежит, Не выбежит точно? Хорошо, все. Мама. Да, зайка. Я, мама. Да. Я, опа, А мы потом будем кормить, пойдем, потом будем кормить. Пойдем. Пошли, Пойдем, потом будем кормить. Да, ну, мы, мы, мы. Мы заметили. Дим, Дим, все нормально. Все, вы сразу урожай собираете? Да, все, Вот, вот, вот. Подержи. Дима, нормально. Смотрите, сколько света поедет. Сколько Да. Здесь, здесь, здесь, здесь. Я вчера позвонила. Писано, Дима Крестный Персональный а? тортик. Дима. Да, да, да, да, да. О, порядок? Пятерка, пятерка, получается девяносто пять. Пятерка, пятерка. Димон, тебе уже девяносто пять, оказывается, 95, 95. хорошо сохранился. Мама. Мама. Вообще ресурс у человека 150 да? Да. Что за этикла? Ну что ты болтаешь все время? А? А. Сейчас будем задавать свечи И нашли вот такой фейерверк Тоже зажжем для крестного Дима Класс, какая Манюшка Смотри, можешь погладить Не бойся, не бойся, не бойся. Тебе страшно? Она хорошая Марк, давай. Ты, давай. <сёк> ничего. Это сами А сами делали. писали. Да. Писали. Ну, мама Ну, стараюсь. Ой, пацаны, тебе... Спасибо. Так, опа, опа, опа. Вот себе. опа, опа, опа. Опа, опа, опа. С днем рождения. С рождения. рождения. Туши. Первый раз тушу честно говоря. Я не бойся. Ура! Я вам хочу показать Взял, хозяйственных везде. людей. Посмотрите, какие красивые сливы. Марк, мы ничего здесь не рвем. Класс. Это, кстати, сладкий сорт, но он еще ему еще чуть-чуть надо э, поспеть. Ням -ням -ням -ням. Да вкусная слива. А здесь еще помню, росла черешня. Ням -ням. Оля говорит, пропала. И они срезали. Арбузик будет, шампанское. Янчик захотел компотик. Тут дядя Дима будет сидеть. Детям сразу подарочки в виде киндер-сюрприза. Ну, сладкое просто. Ну приятно, да? Да. Маска аккуратно. Давай, вам виноградец отсрывай. Ой, какой виноград у вас шикарный. Это же за ним следить-то надо, все время опрыскивать. Еще вот и без косточек, говорят, да? без косточек говорят, Без косточек, говорят. Так, близко не подходим. Но она где-то там спряталась. Она же слышит, как вы кричите, немножко, видно, побаивается. Поэтому очень аккуратно. Смородина. Смотрите, какие розы красивые. Ой, какая прелесть. Вот это, чтобы такие розы были. И нужно все время обрабатывать. Потому что у меня похожие росли. Красота. А, как вкусно пахнет. Вкусно? Виноград вкусный? А, прекрасно. Сладкий Да, я пробовала. А, я вижу, как я пробовала. Ну, ничего? Да. А я не видела кишмишь, такого вот да. сюда. М -м, спасибо, скажи. Чекать. Ничего, первый контакт Ну да, да. Вкусно? Вот видишь. Говорят, рыб нет, боятся. Ау! Море! Море? Это море, ты думаешь, да? Ренат, держи его, чтобы он не упал. То сейчас... Мамаша с телефоном в руках будет мама, ребенка своего вылавливать. Мама, да мама. А, море. Ну пусть это будет море. Но это не море, это пруд. Здесь рыбки живут маленькие, черепашки когда-то жили. А сейчас, наверное, лягушки. У нас уже наступил такой глубокий-глубокий вечер. И сейчас мы будем салют. В честь нашего крестного да будем салют. Марк, ну не кричи, это Сережа пошел туда вниз, вниз. Мальчики, вы кричите. Здесь так дом очень хорошо расположен. Он расположен как на горе. И все очень хорошо видно. Такое пространство. Обзор, поэтому сейчас долбанет. О, погнали! А, иди ко мне на ручки. Жени.